Добрый день. На связи Центр обучения компании Инфострой. В этом видеоролике мы рассмотрим примеры, где будем использовать операции «Копировать и вставить». Особенность этого примера в том, что исходная информация расположена на внешнем источнике в Excel файле. Может быть здесь мы получим ответ на вопрос, как загрузить локальную смету из Excel. Сразу определимся, речь пойдет только о ресурсах по проектным данным. И обратите внимание, что упор будет сделан на ресурсы по прайс-листам. Вот исходные данные для составления сметы. Это ведомость оборудования и материалов для устройства сетей связи на некотором объекте. Ведомость представлена в Excel-файле, что для нас является наиболее удобным вариантом. Вот рабочая локальная смета. Она настроена на работу с территориальной с метно-нормативной базой. В локальной смете уже выделены два раздела ⁇ Монтажные работы и Оборудование ⁇ В раздел ⁇ Монтажные работы ⁇ введена расценка на монтаж шкафов коммутации в количестве двух штук. Стоимость коммутаторов мы введем в раздел ⁇ Оборудование ⁇ в виде текстовых строк. ⁇ Создать текстовую строку ⁇ обязательно укажем тип строки, в данном случае ⁇ Оборудование ⁇ и укажем качестве обоснования наименования поставщика. Информацию о наименовании и стоимостные показатели выберем из таблицы Excel. Переключаюсь в Excel. Вот этот коммутатор. Копирую информацию и возвращаюсь в локальную смету. Вставим эту информацию в ячейку наименования. Единицы измерения и количество введем вручную. За ценой этого коммутатора обратимся в Excel. Цену вводим во вкладку ресурсы ячейка цена. Сразу выполним очистку от НДС с помощью пересчета. Такой пересчет у нас есть в библиотеке. Готово. Но это только один коммутатор. Стоимость второго коммутатора укажем следующим образом. Я скопирую расценку и снова обращусь в Excel файл. Второй коммутатор. Цена второго коммутатора. Готово, поскольку в копии строки пересчет был уже введен. Аналогичным образом можно ввести и следующие расценки. Например, работа по монтажу блоков питания. А собственно стоимость блоков питания указываем в разделе на оборудование. И так далее. В общем, операции копировать-вставить помогают нам сократить время и усилия по ручному вводу данных об оборудовании и материалах. Если количество таких текстовых строк небольшое, то согласитесь, что этим можно пользоваться. И не только из Excel ну и из Word и из документов в формате PDF. При большом же количестве таких строк с оборудованием и материалами, конечно же, возникает большое желание избавиться и от этой рутинной работы. И в качестве решения я предлагаю воспользоваться следующим инструментом. Исходная информация в Excel в том красивом виде, как она сейчас представлена, не годится. Ее следует немного преобразовать. Во-первых, данные следует расположить в определенном порядке. В поле обоснования ссылка на поставщика или на прайс-лист. Остальные данные в ведомости у нас есть. Представим их нужным способом. В поле тип необходимо указать, как правильно учитывать затраты в смете, как оборудование или как материал. Для этого есть специальные метки. Например, МК это материал или конструкция. Буква О это оборудование. Вот так выглядит информация, подготовленная для загрузки. Но я еще добавлю некоторые оформительские элементы. Вот здесь указано название сметы, здесь указано наименование раздела. Готово. Мы находимся в главном окне системы. Курсор ставлю на объектную смету и в контекстном меню выбираю функцию импорт локальной сметы из Excel. Нахожу расположение файла. Я открываю его, указываю, где расположена информация, проверяю правильность расположения колонок и говорю ⁇ Готово ⁇ В результате автоматически сформированы локальные сметы. Открываю эту смету. Вот строки с материалами, вот строки с оборудованием. Далее с этой сметой можно работать. Очистить стоимость оборудования и материалов от НТС. Методом копировать, вставить ввести эти расценки в рабочую локальную смету по монтажу сетей связи. Подведем итог. Если вам потребуется ввести в смету большой объем текстовой информации из прайс-листов поставщиков, вспомните, что эту информацию можно копировать из текстов документов. Из Excel можно просто копировать содержимое отдельных ячеек, вставлять их в ячейки строк сметы, но значительно эффективнее загружать данные из Excel непосредственно в смету. Да, для этого данные должны быть определенным образом подготовлены, но мы же профессионалы в работе с Excel. Кстати, в справке по системе в разделе экспорт-импорт сметных объектов дано подробное описание формата исходных данных. Поэкспериментируйте, это интересно. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.